Гуманизм в тех реалиях, в которых мы с вами живем, это в большей степени наверное какой-то такая разыгрываемая, удобная карта, да, которую хочу разыгрываю, хочу не разыгрываю, то есть это механизм, но это не образ жизни, не мораль, не правила. Это не основа. Да, это возможно к этому человечество, конечно же, стремится, но механизмы, которым оно внедряет, это самое главное, вот вот фрагментарная фр фр фр фр фр политика, назовем это так, в хорошем смысле слова, <laughs> в хорошем смысле слова ⁇ политика ⁇ когда надо проявлять гуманизм, а когда не надо, кому надо, а кому не надо. То есть мир делится на своих и чужих, и понятие гуманизма здесь тоже в -то, имеет отношение к своим и чужим. Здесь мне бы хотелось привести для вас как бы один литературный пример, и я думаю, что многие с ним знакомы, но тем не менее будет полезно, наверное, вспомнить о том, что вот было такое произведение, которое мы на наших занятиях достаточно часто упоминаем. Это Стругацкий понедельник начинается в субботу. Да? Многие из вас его читали, а кто не читал, призываю как можно скорее это упущение закрыть, потому что это, в общем, если не Библия для начинающих магов, то уж по крайней мере кодекс строителя коммунизма точно. То есть, ну, вот это, это вещи, которые просто надо знать. Да. А у этого произведения у Понедельник начинается субботу, Есть продолжение, называется он "Сказка о тройке". Кто не читал, также, опять же, рекомендую. Там очень много философских притч и образов выведено в качестве основания для размышления. И вот один образ, который я бы хотела вам проиллюстрировать относительно гуманизма, был там такой пришелец Константин, который прилетел на своей летающей тарелке, но что-то у него там не заладилось, сломалось. В общем, застрял он в том пространстве, где и главные герои переживали свои путешествия. И вот когда рассказывали об этом пришельца Константин, рассказывали о том, что общество, в котором вот живет эта раса, живет он и его родичи, как раз вот такое вот очень высокогуманистичное. По как? Почему? Потому что вот, например, вот такой пример они приводили. С кем говорит, спрашивают работы вот этот вот Константин? Константин. Он говорит, читатель. Специалист по амфибрахии. какой то совершенно непонятная какая-то профессия. Он ну, говорит, ну читатель-читатель, и что, деньги-то за что он получает? Ну, говорит, он говорит, за это получает. Ну говорит, смотрите, он специалист поэзии, он читатель поэзии, да? он хорошо знает метрический стиль амфибрахии. В их цивилизации очень много поэтов. поэты хорошие, есть не очень. Читатель существо неорганизованное, то есть он почему-то хочет читать только хороших поэтов, а плохих он читать не хочет. Но это же несправедливо, ведь каждый поэт хочет быть услышанным, понятым, он хочет узнать свою точку зрения читателя на его поэзию, да? Потому что хороший поэт, плохой поэт, это же вопрос субъективный, ведь красота-то в глазах смотрящего. Ну как можно давать вот эту вот оценку хороший, плохой, но вот нравится читателю или не нравится? Может он читатель сегодня тухлую рыбу съел, ему ничего не нравится? А завтра он влюблен, ему все нравится? Ну как может можно ставить в зависимость да? такое серьезное дело, как душевное проявление, да? как поэзия? под пищеварение, например, читатель, но ну, это же совсем никак нельзя. Да? Поэтому существуют специальные люди, чьей профессией является читать э, стихи всякие, оценивать их, понимать, что хотел сказать э, поэт, вступать с ними в переписку, участвовать в творческих вечерах. Э, Раскрывать особенности того или иного поэтического произведения это очень серьезный, кропотливый труд, и в общем-то люди, можно сказать, занимающиеся им абсолютно самоотвержены. Есть специалисты по Харею, есть по ямбу. А вот Константин Константинович, у нас большой специалист по амфибрахе. Ну вот в общем такая шутка, когда как бы юмористическая такая иллюстрация выведена, А на самом деле вот в этой шутке как раз доля шутки да, и есть. Если пора смыслить, да, а вот каково должно быть взаимоотношение в обществе, чтобы они относились друг к другу именно так. бы сказал эту мысль как раз о том, что, возможно, критерием уникальности сознания конкретно мага будет именно то качество, сколько людей рядом с ним сумело найти себя, воссоздать себя, воссоздать связь со своим богом и, возможно, подняться до его уровня. То есть здесь диаметрально противоположное представление привычной конкурентной среде когда ты вылежаешь только за счет того, что у соседа не получилось, здесь абсолютно диаметрально противоположная оценка твоей эффективности. Твое сознание становится тем сильнее, тем выше оценивается, тем бытийная масса превосстается, Сколь напротив людей рядом с тобой сумела обрести себя, сумела обрести вот эту вот связь со своим богом, сумела обрести целостность, сумела подняться, вырваться из общей толпы и обрести ту самую силу, обрести ту самую самостоятельность. И вот в этом контексте модель взаимодействия читателя и поэта, наверное, представляется уже не такой юмористической, да, а просто буквально вот как подсказка, возможно, да, как образец. И, возможно, над этим тоже следует поразмыслить. В этом отношении я хочу поблагодарить Андрея, который очень красивый принцип уникальности описал, как то, например, что сознание должно знать свои границы и не нарушать чужие, да, вот как, как одно из свойств этой уникальности. То есть вот та самая деликатность, уважение да, к потребностям другого человека, это вот гуманизм такой возведенный в высшую степень, что, конечно же, должно быть отсутствие прямого карательного контроля над человеком. Да? Вот нет для человека выше ничего, чем свобода. В этом отношении, чтобы...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 Неправильным настолько, чтобы автор этого мнения был морально уничтожен, да, как это, например, происходит в социальных сетях, на, на сравнении. И, конечно, вот правильный момент, также упомянут Андреем, это осознанность и ответственность. Да, если она будет присутствовать в сознании каждого человека, как индивидуальная мерила, погоняла, естественные маркеры, да, то тогда в карательных функциях и систем, как, собственно говоря, и в них самих, ни в религиях, ни в государствах, ни в любых других системах них просто не будет нужды. Они изживают сами себя, как амелы, которых просто никто не питает, просто никто не питает.